Здравствуйте! Сегодня мне необходимо сделать подставку под лодочный мотор Tahatsu 5. Сперва делаем вот такую подставку с уголка номер 40, или с меньшего можно, в которой будут привариваться стойки. Ширина ее 35 см и длина 40 см. С этой стороны отступил по 10 см и поставил отметки, где будут привариваться стойки к подошве подставки. Стойки буду делать из профиля 40 на 20 мм. Высота этой стойки шестьдесят семь сантиметров. Сверху приварил профиль с сечением 50 на 25 мм. Привариваемый профиль сместил к задней стороне, чтобы не было перевеса самого мотора. Вот так это выглядит сбоку. С этой стороны 30 см, плюс удаление мотора за счет смещения перемычки крепления его и устойчивость его к опрокидыванию увеличивается, а место, где будет закреплен мотор на самой стойке, занимает незначительно. Высота самой подставки под лодочный мотор с подошвой 68 см. Пасается лодочный мотор и еще останется около 6 см до пола нижней части его. Сейчас начну производить сварку стойки в подошве и потом посмотрим как все это будет выглядеть. Совмешаю стойку с ранее отписанной меткой. Беру уголок, выравниваю и обвариваю ее. С другой стороны, проделываю аналогичную этой. С этой стороны, где мотор будет притягиваться резьбовым зажимом к перекладине стойки, сделал усиление профиля пластиной толщиной 5 мм. Можно использовать пластину и меньшей толщины, но чтобы при зажиме не прогибалась она. Вот так окончательно выглядит эта подставка под лодочный мотор со всеми проделанными работами. Сейчас поставлю лодочный мотор, чтобы наглядно продемонстрировать, как он будет находиться на этой подставке. Поставил его и теперь закручиваю винтовые зажимы крепления его к стойке. Все, лодочный мотор хорошо закреплен и немного занимает место. Устойчив на этой подставке и удобно его переставлять в любое другое место. На этой стойке буду проводить первый запуск и испытания лодочного мотора в домашних условиях, а потом и на реке. Теперь каждый, желающий сделать поставку под лодочный мотор своими руками, и сам сможет сварить ее, просмотрев это видео до конца. Всем удачи! Кто не подписался на мой канал и желает получать известия о добавленных мной новых интересных видео, то не забываем это сделать. До свидания!